Здравствуйте, меня зовут Конькова Диана Николаевна. В моей следующей лекции мы поговорим о комбинированной дистанционной работе. Правильное применение законодательства позволит избежать ошибок при ее оформлении. Смотрите на видео «Консультант».